Исхудал календарь на пороге зима, и звучат торопясь, поздравлений слова с долгожданным, народным и праздничным днем, замиранием сердца которого ждем. Пусть год сложен, и часто бывал не козист, Выше нос будет лучше, поверь, оптимист, на ритке с конфетами вазу поста. и в ушедшем году все ненасте остатки разноцветный гирлянт наступает пора. Им елку украсить спешит детвора. Запах ели и дружный из рук хоровод. Отворяй ворота, к нам идет Новый год. Долой незаправленные постели, Застывшие в статуи дни и недели. Долой негатив, и долой этот год. Ему объявляю всеобщий бойкот. Хочу позабыть навсегда, как ошибку и вместо лекарств принимать Лишь улыбку, хочу новых встреч и дорог без опаски. Хочу ощутить свежесть утра без маски Пусть компас укажет мне радости вектор А прежние дни пусть замажет корректор Долой старый год, уходи по-английски Ты крыса, но вел себя слишком по-свински